Ввести необходимый код, который будет добавлен. В данном случае мы нажимаем клавишу «Товар». Вводим код 3, Клавишей вниз вводим необходимое название на буквенной клавиатуре. Далее выбираем отдел, которому будет принадлежать этот товар. В данном случае «Единица». Можем указать необходимую стоимость этого товара, либо же товар будет продаваться по свободной цене. Изменения записываем клавишей «Записать», подтверждаем вводом. Все, у нас добавлено три кода.